Случаи, которые однажды произошли с дронами Квадрокоптеры — это настоящий хит последней пятилетки. Уже сегодня это неотъемлемая часть на отдыхе и на работе у многих блогеров, да и не только у них. В этом видео мы подобрали специально для вас несколько случаев, которые однажды случились с дронами, что им удалось заснять, да и вообще просто интересные видео с дронов. В общем, поехали без лишних слов. Друзья, пожалуйста, после просмотра оцените этот ролик лайком или дизлайком. Начнем мы с неприятных кадров. Я бы назвал их настоящей жестью. Это был обычный взлет. Пассажир начал снимать красивые кадры из иллюминатора авиалайнера, как вдруг можно представить впечатление чувства пассажиров того самолета, которые все это увидели. А сейчас давайте посмотрим, как дроны атакуют людей. Конечно же, все это ошибки операторов-дронов, но страдают и люди. Как вы понимаете, встречу с квадрокоптером нельзя назвать приятной. Травмы порой они оставляют очень серьезные. Даже животным достается. А эти кадры, пожалуй, для шпионов, любителей клубнички, самые желанные. Но тут самое главное – вовремя улететь, а то можно остаться без квадрокоптера. Кстати, этот случай на крыше с девушкой и шваброй очень популярный. Вот так вот, просто пошла спокойно позагорать, а прославилась на весь YouTube. Но не только сам оператор является врагом квадрокоптеров. И это тот случай, когда нельзя недооценивать птичек в небе. Но и не только в небе, и не только птичек. А здесь уже какой-то баран помешал заснять красивые кадры леса. Yeah. Как мы знаем, дроны — это игрушка не из дешевых, но иногда контроль над ними теряется. Вот и приходится порой их владельцам лезть за своими игрушками в самые неприятные и неожиданные места. А вот еще один и смешной, и грустный случай, когда дрон наплевал на своего оператора. Но здесь, друзья, что-то мне подсказывает, что это постановочное видео. Как считаете? Примите участие в нашем опросе, не поленитесь. А эти кадры видели, наверное, уже все. Просто очень забавный случай. Парни додумали подурачиться. Получилось очень зрелищно. Ну и напоследок специально для любителей моря солнца и красивых девушек были случаи,